пожалуйста заседание рт вы давали код на исполнение желаний его в один день практиковать нужно в полнолуние или можно неделю после полнолуния можно в неделю виктор иванов подскажите что-нибудь упражнение у меня гипотиреоз принимая гормоны щитовидной железы мне 34 года делайте так представляете будто вы делаете вдох через зубы вдох через зубы сзади и выдох так как будто у вас вот здесь щитовидная железа это горн кузнечный горн из которого идет выхлоп горячего дыма и огня и делаете так через горб, а спереди представляете будто вот такой дым с огнем если делать так ежедневно на протяжении полутора-двух месяцев то можно вас снять в дальнейшем с гормонов щитовидной железы но нужно представлять здесь сразу сколько времени лучше всего это делать три минуты один раз в день утром один раз в день там в обед один раз в день вечером один раз в день перед сном можно больше раз делать но в раз